Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сейчас ветерная погода. Мы с вами приехали на озеро в Монаши. Это Михаил. не Привет-привет! Вот. И мы вот такими большими тополями разместились на два места. Вот тут моё. Это Михаила, такое местечко. Приехали на сутки на рыбалку. Сейчас у нас время он со без 24. Рядышком тоже ребята, нас узнали. Уже YouTube канал всегда клево набирает популярность, поэтому подойдем попозже. В общем приехали сюда в Монаши посмотреть, проверить, почем первый раз. Какие моменты, нюансы? Какие тут есть? О, кстати, вот туалет вижу. Уже есть мусорный бак вижу, правда переполненный. В общем, посмотрим, что у нас будет за рыбалка. Но ну, ветреная, елки палки. Друзья, для того чтобы узнать, какое там дно, я взял специально туда заплыл. Он только что получается, что вот по краю камыша здесь по пояс. Дальше. Где-то метров 20. я заплыл, и там уже было мне даже с рукой, то есть, получается, выше двух метров. Значит, основа сегодняшней рыбалки будет горох, благо, у нас его достаточное количество. И физрим. Красный карп, попробуем вот эту прикормочку. Просто карповая и гейзер. Вот такие, вот такие вот варианты. Есть еще червь, есть парыш, есть еще куча-куча всего, но об этом чуть позже, не сразу. Но здесь илистое, но не такой прямо илистое, как я думал, что прямо засасывает по колено ила. Нет, немножко ила есть, но немного. То есть нормально горох как раз будет нормально там держаться, прямо на поверхности. Миша тоже раскладывается. Уже он пруты свои ставит. Сейчас, говорит, забросим и будем обедать, Пусть, да? Будем кушать. Ужинать или, или обедать? обедать? Что тут? Обедать совместим с ужином. Ужин совместим Обе с обедом? Совместим, да. С ужином, да. Понятно. Так и дешевле, экономичнее. Да. И, и сразу поменять. спать. И с утра рыбалка, да? Да. да. Ладненько. Первая рыбка. Это Ну что, друзья, удилища заброшенный, Маленький окунек Пойман. Осталось теперь поймать большого карпа. Будем ждать. Уже вечереет, солнышко уже садится. Ветер, слава богу, стал тише. Фактически его уже нет. Но и клево тоже. У нас вечереет, темнеет. Ветер стих вообще. Штиль. Все прекрасно. Но ничего не клюет. Поймали мы одну тарань, одного окунька, ну и как бы все. Комаров практически нет, так немножко летает, но чтобы сказать что было массово как-то, такого нет. То есть в принципе комфортно, мы себя здесь чувствуем. Миша там перезабрасывает с Настей, очередной раз в общем не плюет, как говорится и не прикажешь ладно подождем посмотрим что будет ночью доброе утро друзья у нас светает Сейчас будем перезабрасывать с Настей и батарея что-то поймать ну что друзья начинается у нас утренняя рыбалка начинается она с перезаброса с Настей. Ну но есть кефирчика Который так полезен утречкам. Ночь прошла довольно-таки тихо. Ни одной поклевки. Спали под э, звуки природы. Пение птиц. Спекотание кузнечиков. Все было прекрасно. Но только рыбы нет. Ну что, будет. Будет, обязательно будет. Сейчас прикормим еще. Сами поедим и прикормим рыбу. Химичек? Да, этот химичек. Что там? Что я тут химичу? Оторвал ракетку. Ага. Перехлестнулась, не досмотрел. Ага. Теперь устраняю. Поскольку Саша предложил за ракеткой нырять. Но я лучше нырнул в сумку и достал новую, угу. поэтому плавать с утра как-то... Ну что, бодрячка поймал бы сейчас? Да, бодрячка. Бодрячка мы и так поймаем. И сейчас поставим шашлычок жарится все будет хорошо. Правда? Конечно. Ну, Раз не ухи кажется. нет, значит, хотя бы шашлык поедим, да? Не, ну у нас э, этот, как его там, плотвичка есть, мы можем ее сварить. Ага. -а -а. ну... Я думаю, одной плотвички вполне достаточно. Да не-не-не, что-то маловато будет. Маловато. чу все, все отлично, только вот клево нет. Так да да будет все. Да С таким будет? горохом, как у нас, Понятно. все будет будет друзья все солнце будет. уже встало даже если не сегодня это все равно будет. куда она денется вот так друзья работает помбик вот. так а ты что ставишь сюда специально для получается э, карабинчик да. а я просто прикручиваю вернее э, привязываю привязываешь да а еще он вижу? нужен да, он так у меня остается, я потом удочку цепляю сюда, низ цепляю дальше. Ага. И все. Да и так, блин, нет. Давайте посмотрим. На да. миссия заброс. Теперь проверим, не перекинулок ли там. Да, там, правильно, правильно, правильно. Ага. Нужно проверять. Ну да. И кидаем. В надежде на то, что рыба придет на завтрак. Она же должна прийти на завтрак. Ну, у нее должен быть завтрак. В конце. Ну, вот мы и подбрасываем горошек. Приманочкой хороший, запахи хорошие. Ага. Все полезно. Горошек. Это ж белок, это для организма и человека и рыбы. В крайнем случае не поймаем рыбу, значит съедим сами. Ага. Правда? Хороший. Да нет да, лучше мясо. Лучше мясо. мясо да. да. Друзья, ну такая мелочь клюет, пытаемся подобрать ключик местной рыбе, но пока что-то тишина, больше ничего нет. Я уже карповое удилище поменял на фидерные, вот, поставил более легкие кормушки, может быть проблема в них из-за того, что тонут тяжелые кормушки в иле, осталось только одно карповое и два фидерных поставил. Миша уже начинает собирать мангальчик, вот. Да, раз нет рыбы варить, значит будем мясо жарить. Да, раз нет одного варианта, у нас есть сюда альтернативный. Всегда. Ладно, я уже собирался тут колдовать уже над этими местностями, Уже и один вариант попробовал, и второй, и третий, и пятый. Пока что-то немножко не получается. Так, Ладно, а, будем, думать. будем думать. Какой четвертый вариант? Четвертый не попробовал. Первый, второй, пятый попробовал, а третий, четвертый не попробовал. А -а -а. Вот где корень а -а -а -а. слабшего, понимаешь? Нужно возвращаться к четвертому и третьему. Семен Семенович, ну да. Я понял. пока у Миши жарится мясом, друзья, я уже припробовал кучу вариантов. Будем пробовать горох. Бойлый. Больше другого ничего придумать уже не могу, честно говоря. Попробуем на него. Один маленький секрет на рыбалке. Значит, если у вас рыба не клюет, нужно сесть и покушать. И тогда и она тоже будет клевать. Я вот такой сделал болик красивый, подцепил на волосяную оснастку. Сейчас прицеплю и будем кушать мы и должен кушать и карты. Я так думаю. Оказывается, тоже подписчики канала Все для клёва». Вы помните вот Александра. Всем здрасте. Да. Здрасте, здрасте. Приветствую. Добрый день. Ну что, рассказывайте, что у вас тут? Клюет, не клюет? Мне уже собираются потихоньку. Так 10 часов утра только. Здесь рыба есть, но она не клюет. А что? Без я я езжу уже. Всему, не я уже сколько... Вода два понимали? уже езжу сюда и что-то здесь. Вы что-нибудь не снимали? Нет. Ну а так, подведите сюда. А, ну давай. <свист> <свист> два карася. Да, два карася, неинтересно. О... Не, ну хотя бы большие караси, нормальные. А что у вас за снасть была, Расскажите мне, пожалуйста. Живы. Вы свою вон, лодку вон нашли? На весь... Да, лодку нашли. <свист> Это хорошо. Ну, друзья, народу смотрите, два карася, такие хорошенькие лапки. Да. Ага. Что за снасть? А вон как же... Где? Ага. То есть легкая кормушка получается да. и два. Поводка с крючком. Три. Три поводка. Ого. Три крючка аж. Понятно. И ничего. Не Ловили. Люди вон берут, и он шалуха, он вот да у нас тоже. А у нас тоже идет. Вот до нас брал кто-то. На горох. Кукуруза. кукуруза. А, кукуруза, да? Возьми. Возьми. Возьми. И вообще. и все? Ну что нормально, оторвались, водки попили блин, <сёк> и по домам, я да, понял. Водки, вон, колоранчили, ты думаешь? Ладно, хлопцы, счастливо, всего да, хорошего. Вот тоже Александр, Ваня. Ну расскажите, что-то клюет, нет? Карасик, пять штучек, все, как бы, вот мы со вчера приехали в часов десять, где-то вечером, но ну, вот приехали на сутки. Вот. -то, то есть, прошло уже сутки. Как бы такого клёво сильного не было, вот только красиво А что за снасть у вас какая? Ну мы тут кидаем, в принципе, э, горох у нас идет, э, потом кисляк, э, кукуруза. Ага. Был иван Ваня оставил. По сути, что еще? Макушатник у вот тебя сейчас завез с утра. Макушатник еще. Ну, ты понял, да? что лучше всего с лодкой, да? Без лодки сюда лодки, лодки лодки лодки не да, приезжай. Да, на завод надо, да, да, на, на, на завод. мы метров 200, короче, на лодке. Там, там, там, там, там, там у нас там ориентир, мы прикармливаем. Ну, mm. короче, как-то так. Ну, по сути, кормим, кормим, ждем. Карпа, ну, карпа нету. Поехали сюда, потому что тут был клев. 16 мая ребята брали на том месте. Метров 200 а от нас <голос> И приехали за карпом. Карпа нету. Как-то так Да, как-то так. Понятно. Ну, в принципе, будем ждать. Может, до часов четырем, сегодня побудем. Хотим на вторые остаться, не знаю. Может, отправимся на вторые а -а -а. Надо, Надо, короче, думать. А сколько стоит рыбалка вес? 200 гривен. С человека? Да, 200 гривен с человека. Да. А сколько рыбу можно брать? Ну, вроде как... Сколько поймаешь, да? Там до 5 килограмм можно, а если свыше 5 килограмм, пикаешь, тебе дают бесплатную рыбалку на следующий раз. А. Так, сейчас посмотрим улов, друзья. Да. О, караси лапти хорошие. Да. Ага. Такие грамм по 500. 100. Да. 5 карасей да. так а как девушки на, на на озере нормально отлично шикарно шикарно отлично, замечательно да. Да, ну, варь, встречаю, ага. Сахар, правда, ну, а сейчас полезным без сахара кушать да, да. было пара шоколадок тотально понятно то есть вам тоже нравится рыбачить да безумно <смех> <смех> Чушь, нет, Мы решили с Михаилом пойти на беспрецедентный шаг. Значит, сейчас Мишину с Настей завезем лодкой. Одолжили у соседей. А я решил сделать глухую оснастку. Грузила и два крючка. Надо будет цеплять груза клубника. На вторую горох ваниль. Ну или червя. Сейчас посмотрим. Что будет эффективнее, то и будем насаживать в дальнейшем. Сейчас он заедет туда подальше. Может, там достанем карпа. А я забыл, что три снасти с двухой оснасткой. Посмотрим, что это даст. Что ж, друзья, порядок мы с собой навели. Будем уже выбираться. Ну что ж, озеро в Монашах не далось нам в первый раз. Ничего, мы обязательно сюда вернемся. И попробуем вторую попытку. Тем более интереснее будет сюда приехать еще раз. И все-таки поймать здесь карта. Попробуем, может быть, с этой стороны, где домики, или там возле дамбы. Посмотрим. Или сюда опять приедем. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока. Вот это 51 километр. Вот там в 70 метрах от меня Гнестр. Э, и вот получается вот эта полоса, где-то в пределах э, 30. 15 до 30 метров полоса такая идет воды вдоль дороги идет поэтому проехать к реке практически невозможно вот такая ситуация практически по всему Днестру, по всем этим рыбным местам рыбацким на которых стояли рыбаки а сейчас зато на Днестре тишина может это и к лучшему рыба хоть нормально закончит и икрометание и будет у нас больше рыбы на Днестре так что, такая ситуация на Днестре, друзья. Ситуация возле моста. Тоже куча воды. Народ как-то тут приживается, выживается и ловит, вы видите. Ну, друзья, вот здесь такой съезд был раньше. Так вот вода полностью ну, народ как-то умудряется тут ставить какие-то удилища что-то здесь ловить но не знаю вот такая ситуация пока воды много и когда она уйдет пока непонятно